Привет, меня зовут Николай Ившин, я финансист. В этом видео мы будем созваниваться с Кейре он из Казахстана, город Астана, ну уже Мы У него строительная компания. Мы с ним будем внедрять финансовый управленческий учет на сервисе Small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 Больше нравится. Ну да, да, там мы сейчас его докручивать будем, там будет ну, прикольных штук много. Я тебе какие-то вкладки показывал, что не удаляется. То есть я еще ничего не вбивал. То есть, mm -hmm. ну так, перенос не было, пока еще здесь веду. Я mm понял. -hmm. Yeah. Uh, так. Вот то, что я удаляю некоторые, я же потом могу вернуть, да? Ты Просто можешь читать, пишу... вот переш новая статья, да и все. Хоть как угодно ее назвать и вид деятельности присвоить. Вот новую попробуй сделать. Так, это у нас приход, да? Да, это приходная. Вот пишешь наименование статьи, там, приход от клиентов э, и вид деятельности. Выбираешь, там, ну, прямой. Нет, давай, мне проще почему-то именно с расходом. Ну, давай расходный, да. Расход. Так. Операционные. Так, операционные это. Но скорее, операционные вообще да? падают, да. Прямые, да, Прямые себестоимость. Ну, напиши, какой расход, я ну, скажу тебе. Расходные материалы. Да, это прямой расход. Падает в, себесто... ну, падает в себестоимость. А. материалы. Потом у меня есть такая статья расходов, как. Так, наверное, операционная будет. Корочка монтажником получается. Корочка это получается разрешительный документ или что? Да, чтобы на вид деятельность, скажем, чтобы помог работать. примерно на год ее срок годность. Вот я сейчас недавно обновлял, получается. Угу. Как своего рода страховка там на год действует страховка сотрудников а, тоже страхи, а, типа, ответ ну как он называется как электрики короче угу. право доступа потому у меня есть э, статья спецодежда угу. тоже общий расход и по приходу я не совсем понял прочие поступлению бизнес то есть я сейчас касаюсь и непосредственно... Лишний можешь удалить, как бы, чтобы они тебе ну, не мешали. То есть тебе, по сути, здесь вообще оставить. А участников не нужен, да? Ну да, если у тебя есть вопрос по этому какой-то, да, там, то, скорее всего, он тебе ну, не нужно. Получение кредитов. Ну, иногда беру я, допустим, кредиты в банке, чтобы а там. Эпота продажи прочих активов нету, а, получение дивидендов, да Нет. как понять, то есть, то, есть, то есть других компаний, то есть ты тоже это удаляй. Продажа основных средств это как? Тоже, тоже дают. Прочие операционные пресс, прямые тоже наверное не наш продажа нематериальных активов. Да, эти там... Возврат получается. Еще... А почему они на, на две страницы переносят? А, да, ты обнови страницу, чтобы она у тебя это... Ну, то есть это настройки так тяжелые. То есть страницу обновляй, и тебе сейчас будет получше. То есть тебе вообще желательно их, ну, как бы по минимуму оставить. Ну у меня основная – это оплата от клиента, да, там? Ну, а, да. Поступление от клиентов, вот да -да. есть прямые. Проценты по дебиторской задолженности. Удаляй. Это что? Я удаляю. Возврат от поставщика. Ну, такого тоже нет. В принципе. Возврат налога на прибыль нету. Поступление арендных и комиссионных платежей нету. Возврат не средств. Это что? Тоже не надо? Да. Пожертвования от организации тоже нет. Ну, если мне, может, захочешь пожертвовать что-нибудь Не понял. Если говорю мне, захочешь пожертвовать что-нибудь? Возврат авансов, займов другим лицам. Ну, а как? Возврат и тут же займ. Ну, удаляем. Лучше, да? лучше потом, да, его переименуем, как-нибудь по-другому сделаем. Ну, вот основные, получается, получение кредитов, займов, поступление от клиентов. Все, да. Все. Да, я тоже сейчас грохнул, там, часть. Пенсионное отчисление. Вот я здесь, вот как сделал, получается, пенсионное отчисление, налоги. Э, так, возврат процентов по кредитам. Ну, допустим, если я кредит взял, я здесь процент, да, пишу правильно, финансовая расходная часть. Ее оставляем. Ну да, да. Возврат кредитов, займов. То есть это основное тело. Приобретение нематериальных активов. Не нужен, наверное. Да, да. Непонятно, какая хрень. Приобретение основных средств. Это что? Тоже. Ну, а ты берешь что-нибудь крупное, типа. У меня нет. таких оборотов нету. Там, если ты имеешь в виду, типа, как контейнер, да? Ну, такое. ну КамАЗ, там, такое. Нет, нет, у меня не такие обороты. Ну, тогда убирай. Получается, социальное, медицинское страхование, социальное налоги. Ну, можешь их вообще просто налоги назвать, да и все. Ну, или налоги на фот, Ну, налоги фот просто сделать одну статью. Ну, и социальные переименуем, сделаешь налоги в фото, а медицинского удалишь. Вот социальные отчисления, ну, переименую, ее, просто сделаю налоги фот. Вот, да, вот здесь. А здесь, смотри, такая ситуация получается, что я вроде как расход не суп, но потом я как-то должен высчитывать у сотрудников. Это как? То есть все равно надо ее оставлять? Ты меньше, ну да, но ты же им отдаешь, получается. Я за них плачу потом, но потом как-то я должен высчитывать. Вот я это еще не научился делать э, в Google таблицы, как это отслеживать мне чуть, чуть этот. Ну, вход на налоги посмотришь, там распишешь их, и, это, и потом меньше на эту зарплату, даже, да и все. Я тебе тоже лишний Хорошо, контр... потом. Я тоже там покажешь, тогда я сейчас не совсем. Подоходный налог тогда я убираю, да? Ну да, да, нужен тебе. Просто налог там какой-нибудь сделаешь потом, да и все. Дело в том, что просто есть обязательства, я должен по минимуму как ИПшник тоже платить. Тогда получается, там же будет выбор человека, допустим. Ну да, но ты можешь сделать потом просто, если у тебя не хватает этой статьи, ты можешь еще добавить, да и все. Социальные отчисления. Ну, социальные числение. ты их переименовал или нет? не, не перименоваться, вот видишь, я редактирование делаю. А я сейчас сделаю, как а, назовем их а, налоги. Вот. Сохранить. Все, сейчас обнови, я там а, тоже много чего сделал уже, может, из-за того, что мы вместе делаем. Все, заработная коммуналка, интернет, текущее обслуживание оборудования тоже удалим. Вот. И заработная плата, смотри, ты будешь делать сдельное или окладная? У меня есть, да, зарплата и издельная, то есть по процентам есть. Ну, не по процентам, а как правильно сказать? Есть э, правильно. с сотрудниками рассчитываю, да, есть с э, есть еще отдельно, как бонусы, премия. Это а тоже получается, да. Ну, короче, да. У тебя есть? А о накладах кто-то у тебя есть? Есть наклад, прораб у меня наклад. накладе прораб раб бухгалтер, бухгалтер на аутсорсе и да я тебе сделал когда заработная оплата, оклад и заработная оплата сдельная все аренда офиса прочие хозяйственные платежи удалю что-то хренькое это вот и все у тебя интернет телефонная связь коммунальные услуги оклад перевод вот карточка монтажника пенсионные так ну и комиссию банка я тебе сейчас включу еще комиссия это наличивание, да? А, ну, за платежки ты и платишь, да? Вот это можно одной из, в смысле, вот так постоянно указывать, допустим, у них есть абонентская плата там, допустим, 2000 тенге, да, всё, и ком... есть также, когда я снимаю, допустим, там, 0,25 или там 0,45, ком... да, это тоже комиссия банка. Как комиссию оставим, да? А, да, все комиссия, не будем разбивать. Угу. Так транспортные там оставляю упаковка доставки да нет она нам не нужна давай удалить джемов пенсионноечисление тогда что пенсионный тоже убираю это же тоже налоги или ведь как а, да да налоги фото это тоже все правильно расходные материалы это на объект да ты имеешь в виду расходные материалы иногда бывает что монтажником я покупаю э, по работам, допустим. Они работают, какие-то вещи я им покупаю, скажем. Uh -huh. На перфоратор расход. материал, да. как назовем? Материалы всегда разные бывают? Ну их как, как ты называешь? Коронки, допустим. Нет, ну как бы все вместе это материал, да. Материал, ну, материал... расходники можно просто может назвать или как? Так, ну, у тебя сырье какое-то есть вообще, ну то есть из чего ты производишь? Нет, я не произвожу. у меня основ... услуги получается. Ага. Меня не а, то есть расходные материалы тогда товары сырье я убираю. Так, ну все, супер, мы со сделками, ой, с этими прибрались по сути. Кошельки я сделал, ага. получается. Mm -hmm. Кошельки. Личные твои я здесь, наверное, не буду вводить. Ну, я как что, при, принял если, решение. Если ты себе переводишь, получается, то ты как бы делаешь, что ты дивиденды себе выплатил. Да, я, я просто здесь уже не буду вести дивиденды-то здесь Я просто себе, допустим, там раз в месяц, раз два раза в месяц буду а -а -а. себя отчислять и там уже в приложение буду вести. Да, а тут просто то, что, допустим, с, там, ну, с наличкой с налички ты заплатил себе, там, допустим, 500 тысяч дивиденды. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну Переходим все, кажется. Вводить. Ну да, да, сейчас по сути нужно начальные остатки твои сюда завести и, ну, и сделки. Что значит аудит счетов? А, аудит счетов – это, ну, сколько у тебя, допустим, ну, сделай новый аудит. Вот, выбери счет какой-нибудь. Вот. И сколько на нем сейчас денег лежит. А, все понял. А, вот. и... я, я же и так могу в кошельке посмотреть. Для чего? Ну, ты потом, чтобы ты, допустим, в ДДС, например, заводишь данные, доходы и расходы, и смотришь, как в балансе, у тебя совпадает цифра с фактической стоимостью, или, ну, с фактическими остатками или нет. Если совпадает, все нормально. Значит, у тебя отчет прибыли, сделки, в ДДС, все как бы нормально. То есть ты, ты здесь сразу заполняешь ее, допустим, там 100 тысяч, а потом уже доход-расход ведешь, а в балансе смотришь конечные остатки. Так, пользователи, это что? Я сюда, вот, допустим, который будет вести, помощник, я да, правильно раз, сюда? Я могу в твою компанию сейчас зайти. Но ты сюда пользователь добавляешь через приглашение. Через приглашение? Да, чуть ниже. Приглашение, и туда почту просто вбиваешь и все. Он по ссылке переходит и все, да? Ну да, ну или скажешь ему, чтобы в программе зарегистрировался, у него появится твоя компания. Так, интеграция CRM. Да, на демо-версии, но ну, их пока не трогай. Вот параметры зайди. А, здесь вот здесь ты можешь выгрузку каждый день получать на себе на почту в Excel, ну, чтобы все твои данные в Excel к тебе приходили. Ну, типа ну, как сохранение данных. Вот, отправка резервных да, Допустим, человек ведет-ведет, мне раз в почту пришло, я посмотрел именно состояние, да, или как? Ну да, чтобы у тебя все доходы и расходы в одном месте были, по сути. Ну, допустим, сегодня завел, раз тебе отправилось, завтра завел, раз отправилось. Но можешь сделать, допустим, чтобы тебе раз в день, например, приходило, или раз в неделю. Ну, пост... ну Сделай раз в день, чтобы увидел, что тебе будет приходить делать правка резервных копий сделай каждый день потом если, если с слишком часто будет раз в неделю поставишь Все сохранилось mm -hmm. в вот. количество те планирования uh, это да, это... да это вот в баланс зайди uh, сейчас uh, и видишь у тебя здесь uh, деньги в планировании есть то есть ты можешь планирование забить там допустим на год вперед затраты свои но сюда она возьмет плюс 30, дней, ну, плюс 30 дней к текущей дате. То есть сегодня, допустим, 1 октября, она возьмет до 1 ноября. То есть все, это что... я правильно понял вот, из твоего видео, что это позволяет смотреть кассовые разрывы, да, получается? Ну, да, в да, карте. Да, да. У тебя достаточно понятная подача. Я вот просто курсы проходил. Okay. А, но ну, я имею в виду по финансам, да, для директоров, для так скажем отчет а владельцы ну и, и есть биом uh, университет мы проходили вас, небольшие тряпки, два дня по-моему yeah. uh, проводил в ну, бухгалтер такой, yeah. скажем опытные которые там сертифицированы было наглядно но все равно как-то я видео твои частями посмотрел больше дошло до них. Именно по ИПД, операционная прибыль и так далее ну да, да, главное не переумничать, а они это собственник может с ума сойти. Это, эти курсы проводились для того, чтобы мы понимали, как собственники своих бухгалтеров, то есть э, на их же языке из, из, изъяснялись или, допустим, они нам говорили. Я чтобы, мы... момента, чтобы бухгалтер понимал тебя, что тебе надо. Слушай, теперь как мне переносить правильно. А, а, э, ну, сначала... Должен выгрузить все что, я плани... все, что я делал, а потом остатки или как? Нет, сейчас как можешь честно? остатки сделать на сегодня, например, ну, mm -hmm. сколько осталось денег, и, mm -hmm. потом... и как бы сделки завести. Вот. И с этого... То есть с сегодняшнего дня я начинаю вести, да, получается? Да, да. да. Как раз 1 октября надо по-любому начинать сегодня. А стой, стой что мне делать? Так и остается, получается, и ну, просто пока... я буду, если нужна будет история, я туда буду загадывать, да? Верно, верно. Все тогда понятно. Так, а по финмодели ты разобрался? Финмодель, смотри, так, вот она. Я немножко начал вести, да, получается, незавершенки вбил, и Стоп, так много. Получил... Мне надо дописывать здесь. У меня 46 здесь. Ну, короче, мало, надо до 100 хотя бы добей. Так. Календарь мне, мне нужен, Ну, календарь может свернуть. Он, ну, то есть, на галочку там нажать, самая последняя вкладка. Угу. Нажимай на галочку и, да, скрыть. Скрыть, да. То есть, она вот там у нас есть же. Ну, то есть, и выполнить, допустим, что там, я не знаю, 5, например, у ну, самых простых вообще, самых легких. А, из этих, получается, да. выбрать. Ну да, самых вообще простых, то есть не думаем там. Ну, то есть дополнить да, штук там хотя бы, ну, чтобы больше было. На этой неделе надо закрыть 5 э, штук, да, да, получается? да, да. А? В смысле, сюда даты писать, да, допустим, напротив. Не, если ты сделал, то статус готова просто сделаешь, да и все. А сейчас просто поотмечать мне, да? Какие ну, я буду делать или как? Ну да, ну, просто да, выбрал. Ну да, для себя выбери какие-нибудь, для да все, которые ты будешь делать. Ага. Ну и список до конца продолжить еще, ну, чтобы он прям полный был. Чтобы это не в голове у тебя там витало где-то, а, ну, а все-таки со списком работали. А, подожди, даже, слушай, это же не мои даже. Тем более. Посмотри, до какого твои там. Отдать долг по чанам, забрать долг по чанам. Это что такое? Это не мое. Угу. Ну, актуализируй, в общем, здесь. А это твое, да, уже? Угу. Вот. Ну и нижняя тогда тоже. Вот а что угу. сейчас делать? Вот. Это -то не мое? Вот, мое, получается. Короче, мало. Ну да, ты это, ну как бы, допиши этот список и сколько-то выполнить, чтобы у нас уже динамика пошла, что ты уже что-то делаешь, например, с этого списка. Вот, и по функционалам мы с тобой там тоже писали, ты что-нибудь передал? Функционал нет, я не передал. Там тебе какую-то штуку надо было передать, но хотя бы попытаться передать. Да, контроль договора. Пытаться передать. Так. А, да. Ну хорошо, вот получается, в ближайшее время, день-два, я... Вот будет вот эту... да. На остальные пока не смотрим. Хорошо. Вот. и Задачи по бизнесу еще, которые мы расписывали. Задачи по бизнесу а, это... Рядом. Видеоролик, заказ. Да, да, да. Заказ на есть. У меня, видишь, просто... Так, снять ролик, провести здесь речь. Я вот сейчас а, на насчет розницы вот думаю, стоит ли мне над этим заморачиваться. Запиши мне в в завершенки прямо сейчас, открыть розницу. Не, вне, вне, вне завершенки. Да. Просто 22-й пункт напиши, открыть розницу. А, ну вот, запустить розницу, что ты... То есть мы смотрели, смотрим... Сейчас задача, а ты меня на незавершенки закидываешь. Давай с задачами решим, а незавершенки у нас записаны, по сути. Понимаешь, да? запускай, а потом смотрим, да? Ну да, она же в незавершенках записано, мы это будем делать, да и все. Сейчас ты сделаешь какие-то самые простые в незавершенках, подберемся к самым крупным. Главное с мелочи начинай, потому что оно как бы не дает тебе ничего делать. Вот. ну и задачи по бизнесу не забывай, потому что это к деньгам нам приведет. То есть, от а деньгами мы можем откупиться от многих незавершенок. Деньга... А, все, понял. Окей. Угу. Okay. Ну, чем, ну, быстрее уже, да, у нас проходит все. Да, мне сейчас надо внести, все, я понял, в принципе. По... Да, внести начальные остатки, по сути, с... С этим мы сделали, с тобой статьи учета прихода и расхода. А, и все, и с этого дня начинать вести. Ну и сделки, которые актуальны, тоже завести в сделке, ну, в сервисе. Угу. вот И как это все сделаешь, тоже еще. Давай созвонимся. Ну, Где-нибудь, допустим, там через 5-7 дней, например. Как все. Угу. Как занесешь, может, завтра даже можем созвониться. То есть, как ты сделаешь. Занесешь что? Ну, Я буду сейчас заносить? Ну, занесешь незавершенки, а занесешь сделки, и, допустим, сегодня-завтра уже в сервисе, например, попробуешь повести учет. Окей. Mm -hmm. okay. Вот там все равно вопросы возникнут. Вот, и будем уже так созваниваться, допустим, там, что в учете, что по незавершенкам сделал, что по функционалу передал, что там по задачам, сколько заработал. Ну, то есть вот такие моменты бы с тобой смотреть. И еще такой вопрос сейчас вспомнил. По mm -hmm. корректировкам. Вот, допустим, если не будет э, сходиться, там какая у него это? Здесь была, допустим, корректировка приход расхода, там как корректировать. Ну, а у тебя, допустим, что не будет сходиться? Ну, бывает такое, что что-то забыл записать. Ну, сделаем статью расхода, ну, допустим, ну, как бы неопределенная статья, например. И все, и ты будешь ей тогда сносить, и будешь понимать, сколько ты не, не учтенки у тебя. Mm -hmm. вот, ну, да лучше, ладно, позже тогда. Ну, лучше точно забивать. Все. Чтобы будет расходилось. Так, ну чё, как тебе в целом, движуха? Ну, программа мне нравится, слушай, приятно вести мне. Ну, ну, ну, ну, вот эти незавершёнки тоже долби, потому что ну чтобы мы максимально заработали еще денег максимальных там, mm -hmm. функционала передали, и чтобы у нас прибыль в финучете ну, показывала, что мы вообще молодцы. Mm -hmm. Все, понятно. Так, ну ладно, что, рад был с тобой это пообщаться, поработать. Взаимно. Mm -hmm. Сейчас будет это, быстрее наши встречи проходить, они уже будут такие, как бы джух-джух-джух, я тебя там скорректирую, допустим, раз-раз-раз подбили. Вот, главное все это запустить. Так, ну все, давай-ка, Ребек, ты на связи. Mm -hmm. Давай, пока-пока.